Всем привет, с вами Антон, English Show, и сегодня у нас разбор еще одного выпуска Карпул Караоке. Как видите, я нахожусь в нестандартных условиях, немножечко на улице, во Франции. И где как не здесь записывать ролики про английский язык, потому что французам, как никому другому, стоило бы его выучить. Потому что я с этим бонжур, сибаку и так далее долго тут не протяну. Погнали! Сегодня Джеймс Кордон снова опаздывал на работу и решил по полосе Карпул, кто не знает, это в Америке такая полоса специальная, где могут ехать только два и больше людей в машине. Доехать с очередным новым попутчиком кубино американской певицы Камилой Кабельо. Она была участницей шоу X-Factor, потом выступала с группой, потом сольно и прославилась таким образом. Начинается разговор с того, как Камила и ее родители попали в США. To Now I want to talk to you about your to Сейчас я хочу поговорить с тобой о твоем путешествии в Америку. Yeah. my мама is Cuban, my dad is Mexican. I was born in Cuba, um, and my mom uh, crossed the Mexican border with me when I was seven years old. Had to leave my dad in Mexico. Yeah, my is And my mom crossed the Mexican border with me when I was seven years old Had to leave my dad in Да, моя мама кубинка, мой папа мексиканец Я была рождена на Кубе и моя мама пересекла мексиканскую границу со мной, когда мне было 7 лет Ей пришлось оставить моего отца в Мексике barely any money did not speak english i remember my family was like you're going to disney world you're going because i had no idea what was happening she had basically like the clothes in her bag and barely any money did not speak english i remember my family was like you're going to disney world because i had no idea what was happening все, что у нее было, это какая-то одежда в сумке и едва ли какие-либо деньги. Она не говорила по-английски. Я помню, как моя семья говорила, ты едешь в Диснейленд, потому что я вообще не понимала, что происходит. Словом journey обозначает путешествие или поездку, обычно такую серьезную, долгую, на большие расстояния. То есть, go on a journey – это поехать, отправиться в путешествие. This is a This is a journey, alone. Это путешествие, в которое она должна отправиться в одиночку. В таком же значении можно сказать to set off for a journey, то есть тоже отправиться в путешествие. После спасения Земли в 500 раз Тор отправился в новое путешествие. А вот если говорить о непродолжительной поездке, Из которой планируете вскоре вернуться домой, уместно будет использовать слово trip Оно тоже переводится как путешествие или поездка. И это может быть a day trip. I feel like taking a day trip. I feel like taking a day trip Мне хочется отправиться в однодневное путешествие Или, например, a business trip – это деловая поездка То есть командировка по-нашему It's trip Это деловая поездка Они едут в командировку И, как вы могли уже заметить, чтобы отправиться в поездку, в путешествие Мы используем выражение to go on a trip Или to take a trip I want you to go on this trip, I want you to go on this trip. Я хочу, чтобы ты поехал в эти путешествия. Продолжая подтанцовывать под заводные хиты Камилы, Джеймс спрашивает ее по поводу шоу X Factor. Оказывается, основной причиной, почему она пошла именно на это шоу на кастинг, была ее любовь к группе One Direction и особенно к ее участнику Гарри Стайлзу. Давайте послушаем. Tell me this, when did you decide to go in audition Расскажи, когда ты решила пойти на прослушивание в X Factor? I was 15. I was like a huge One Direction fan. Um and I was X-Factor. Like and I was like, the voice, X -factor. And I was like well, One Direction will be at X Factor. I don't know if they'll be at the voice, so let me audition for X Factor. I was 15. I was like a huge One Direction fan. And I was like, X-Factor. And I was like, well, One Direction will be at X Factor. I don't know if they'll be at the voice. So let me audition for X Factor. Мне было 15, и я была большой поклонницей группы One Direction. Я такая... Голос, X-Factor, и я такая, ну, группа One Direction точно будет на шоу X-Factor. Не знаю, будут ли они на шоу голос, так что пойду-ка я на прослушивание в X-Factor. That was the reason. That was the reason. Вот что послужило причиной. Literally, this is really embarrassing, and I can only say this, because obviously that was like 10-10 years ago, but I literally was like, I'm auditioning for X-Factor, because I will marry hairstyles, like I will. And, um... Literally. This is really embarrassing. And I can only say this because obviously that was like 10 years ago, but I literally was like, I'm auditioning for X-Factor because I will marry Harry Styles. It's like, I will. В буквальном смысле, это на самом деле очень неловко, я могу сказать это только потому, что уже прошло 10 лет, но я реально тогда решила идти на прослушивание в X-Factor, потому что я хотела выйти замуж за Гарри Стайлза. Я прям думала, это произойдет. Вау, да, я действительно в это верила в то время. By the way, Между прочим, я впервые признаюсь в истинном намерении, которое скрывалось за моим прослушиванием, нашел X Factor. I'm appreciative of the honesty of I it. Mean, yeah. I also don't think you were the only person with that I intention. I я ценю такую честность. Я также не думаю, что ты была единственным человеком с таким намерением. I wasn't. Но я и не была. The real intention behind me auditioning the X-Factor, говорит Камила, то есть истинное намерение, которое стояло за моим прослушиванием на X-Factor. И Джеймс вот отвечает ей, I don't think you were the only person with that intention. То есть я не думаю, что ты была единственным человеком с таким намерением. Остановимся тут на слове intention, это намерение, цель. Очень часто слово intention используется, чтобы подчеркнуть истинные намерения. То есть если кто-то говорит, там условно, он говорит что причиной туда пойти было чтобы найти себе друзей But his real intention was to brag. но его истинным значит намерением было просто похвастаться или вот еще смотрите пример views я действительно размещаю видео с намерением получить просмотры. Обратите, кстати, внимание еще на использование слова do здесь. Я думаю, вы понимаете, что эта конструкция совсем не обязательная. То есть, если, например, вы говорите I don't post videos, я не выкладываю ролики, то все очевидно. Но если вы их выкладываете, то вы обычно говорите просто I post videos, я выкладываю ролики. I do post videos обычно в ответе на какой-то вопрос употребляется. Допустим, вас спросили, не делаете ли вы этого? Вы такие, нет, я это делаю. И вот, чтобы подчеркнуть именно положительную окраску, что да, я это делаю, добавляется вот. Do, хотя здесь оно, естественно, не обязательно. А если же вы хотите сказать, что вы что-то не собираетесь, не хотите сделать, то можете сказать: I have no intention of doing that. I Я люблю эту работу, я не собираюсь уходить. I have no intention of going to «Я не собираюсь ехать в Аскабан». А вы заметили, как Камила бегла и хорошо говорит на английском? А ведь это не родной для нее язык. Сама она почему-то открыто, публично не признается, что выучила английский именно с English Show и говорит, что сделала это через просто телевизионные шоу. Однако я посмею вам напомнить, что в English Show обучение проводится как раз-таки в том числе на примерах из фильмов, музыки, сериалов шоу. вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Представьте, каких высот вы сможете достичь, если займетесь этим прямо сейчас. Представили? Вот теперь переходите по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатный пробный урок. Ладно, давайте продолжим. Джеймс Кордон любит пощекотать нервишки своим звездным пассажирам. В данном случае он приготовил Камиле серию каверзных вопросов, на которые она будет отвечать подключенные к детектору лжи. Вот и на следующий вопрос она долго не решалась дать ответ, потому что знала, что все тайное станет явным. Have you slid? Романтически? Into any DMS? DMs? Заигрывали ты с кем-то в соцсетях? Um. I mean, if you think about it. Ну что ж, если тебе приходится думать над ответом. Джеймс здесь произносит одну интересную фразу: to slide into the DMS. Она появилась в английском недавно. DM это аббревиатура direct messages, то есть прямые сообщения, direct, как его по-русски часто называют. А само выражение to slide into the DMs значит перейти на личное общение в социальных сетях, как правило, означающее, конечно, что-то романтическое. Это вообще пришло из твиттера, но сейчас уже используется повсеместно. Ну, не знаю, флиртовать в мессенджерах просто мне как-то странно. His 10 million followers would be shocked if they found out who was sliding His his 10 Его 10 миллионов подписчиков были бы шокированы, если бы узнали, кто пишет ему романтические сообщения в соцсетях. А вот во время прохождения полиграфа, с ответом на другой вопрос, Камила уже пытается схитрить. Okay, you've been a guest on my show, Jimmy Fallon's show, and Ellen's show. Of the three of us, which show do you enjoy going on the okay. you've been the guest on my show. Джимми Феллоншоу и Ладно, ты уже была гостем на моем шоу, шоу Джимми Феллона и шоу Эллен. Из этих трех, какое шоу тебе понравилось больше всего? It's a tie. It's, It's, It's Ничего, это ничья между тобой и Джимми. It's a, lie. It's, true. That is broken. it's a lie, это ложь, it's true, that is broken, это правда, эта штука сломана, фраза it's a tie переводится как это ничья, то же самое, что и draw, то есть отвечая на поставленный вопрос it's a tie between you and Jimmy, Камилла имеет в виду, что это ничья, ей одинаково понравилось у Джеймса и у Джимми Феллона, но что-то Джеймс ей не особо-то и верит. Okay, it's a tie. Okay, it's a tie. Хорошо, ничья. И вот Джеймс добирается до студии и благодарит своего гостя. Спасибо большое за то, что помогло мне добраться до работы. Я люблю тебя, и я очень рад, что в твоей жизни происходит столько всего. Благослови тебя Бог, Камила Кабео. Последняя фраза на сегодня это bless you или bless. Это переводится как благословить в прямом смысле. God bless you, капитан. God bless you. God bless you, капитан. God bless you. Благослови вас Бог, капитан. Благослови вас Бог. Но также "Блажью" говорят, когда кто-то чихнул. На русский это можно перевести как "Будь здоров". Блажью, будьте здоровы. Ну а я вас поблагословлю сегодня за то, что вы все еще смотрите наши ролики. Более того, смотрите их активно и пишите в комментариях, кого еще нам разобрать из знаменитостей, какие еще шоу, разберем вообще все, что угодно. Вообще, в целом, будем рады вашим комментариям по поводу английского, любые вопросы, любые там, все пишите, все, что хотите. Обязательно ставьте лайки на видосы, если понравилось, если не понравилось, у вас нет вкуса. В общем, bless you all и до скорого.